Так, сейчас я считаю, что нам важно пройтись именно по комиссии, потому что большинство людей все еще не поняли, что такое комиссия, как она взимается, как она не взимается, как с этим обращаться и как это работает. Предлагаю сделать следующим образом. Первое, что нам необходимо знать, у нас есть сервис CryptoNoid. Давайте, это вот наш сервис, он называется криптонайзер. С другой стороны, у нас есть биржа, давайте, BNB, Binance, например. Ну, назовем ее так, чтобы буквами было понятно. И у нас есть такое слово, как депозит. И у нас есть два понятия. То есть, если я хочу торговать, то у меня должен быть депозит на биржу. Потому что если у меня на бирже ноль, то 0 умножить на 0 равно всегда 0. То есть ну, как бы это бестолковый процесс вообще получается. Да? Значит, вот здесь вот у меня должна быть сумма какая-либо, она полностью под моим контролем. Я в любой момент могу выйти из любой сделки, я в любой момент могу вывести эту сумму. То есть все, что с этим связано, это мой торговый депозит. Давайте так, торговый депозит, я еще раз прорисую, 350 450, но меньше не надо. Меньше лучше посмотреть чуть дальше, я вам покажу, как заработать. Вот. Теперь, обратите, пожалуйста, внимание, у нас еще есть комиссия за использование какого-то сервиса. Если я заказываю такси, то я плачу за то, что у меня есть точку А, переводит в точку Б. Да? То есть, если я прихожу в ресторан, то я плачу за тот сервис, что не я дома стою, жарю паре, а специальный человек с специальными профессиональными навыками жарит паре для меня, и за это я плачу, услугу, за то, что он для меня это сделал. Точно так же и здесь есть сервис, который следит, то есть что он делает, мы с вами уже разобрали. То же самое. И, соответственно, этот сервис занимается комиссию комиссией за ну, как, свою работу. Но здесь есть одно «но». Для того, чтобы этот сервис взял комиссию за какую-то ну, свою услугу, он не может ее брать у вас с биржи, Потому что, если вдруг этот сервис сказал бы, что в API включите возможность перевода средств с вашего аккаунта на наш, то я думаю, что клиентов было бы вообще нисколько, потому что я бы, например, с такой API не стал работать. Правильно? Соответственно, нам нужно гарантировать и сервису, что он получит за свою услугу, доходность, и партнеру, который привел клиента, что он тоже будет вознагражден. Поэтому здесь есть депозит торговый и есть, грубо говоря, депозит гарантийный. Да? Теперь а вопрос должен возникнуть, а сколько пополнять? То есть, например, если вы торгуете там, на 350, на 400, и вы планируете торговать там, один месяц, к примеру, то больше 50 даже не надо пополнять. Если же вы торгуете с таким депозитом, но вы четкое решение для себя приняли, что я хочу торговать там, полгода или год как минимум, ну, сейчас, например, идет акция, и вы, например, можете, отправив 100, на балансе увидеть 150. То есть вы сможете торговать дольше и больше. То есть, еще раз, чтобы было понимание. Вот, например, вот на такой депозит в среднем вам в месяц до 50 долларов точно должно хватать. Ну, в среднем, смотря какая активность на рынке, ну, как правило, должно хватать. Так вот, если ваш депозит, <с> например, половиной <с> тысячи, да, например то 50 эти там за три-четыре дня уйдут что произойдет в этот момент вы выйдете ваш, ваш сервис криптоной перестанет сопровождать ваши сделки и вам вручную нужно будет пойти и закрывать это на бирже вы не сможете зайти и проанализировать это у вас кончился депозит то есть вы не можете больше использовать этот сервис поэтому когда вы пополняете депозит нужно себе представить следующее вы сюда отправили допустим 100 да это превратилось у вас в 150 теперь как они будут отсюда уходить, то есть они же будут за услугу браться. Как это будет происходить? Смотрите, если у вас открылся ордер, это вам ничего не стоит. Если у вас закрылся ордер, это вам ничего не стоит. Если у вас закрылся стоп лосс это вам ничего не стоит. Но если у вас вдруг, и ордер на бай тоже ничего не стоит, да? но если у вас вдруг закрылся таргет, таргет в плюс, ну, допустим, вы зашли в сделку на 100 долларов, в плюс 10% сработал таргет, да? 10% сработал таргет. Так вот, от этих 10% комиссия за использование сервиса равна 20%. То есть по факту от 10 долларов вы заплатите 2 доллара комиссию. И вот эти вот 2 доллара как раз минус 2, и у вас на счете останется 148. Скажите, пожалуйста, понятно, как устроена э, комиссия, или есть какой-то уточняющий вопрос, потому что это вот очень важный ключевой такой момент, который нужно прямо понимать. 99. Рубля. Дальше. Да, вот Лена, кстати, из Садымова очень классно написала. Мы уже видели такое, что у одного-двух людей такое произошло. Сейчас мы сделаем определенный диапазон, чтобы автоматизировать это. Если вам не доначислилось, email-адрес, пожалуйста, в поддержку, вам мгновенно обработают и доначислят. То есть это будет да, Игорь пользуется стресс-релифом. Хотя мне он сказал, что он это не пользует. Так, я В детстве а... упал в со стресс-релифию. А, да-да-да, точно. Хорошо. Сейчас, ребят, вот эти вопросы, которые вы все пишете, их Татьяна все копирует и, и записывает. Мы эти вопросы будем обрабатывать дальше. Мы сейчас уже, смотрите, полтора часа почти занимаемся, а я вам самое главное еще не рассказал, что хотел сказать. Вы же еще хотите стратегию, как страховаться от пампов-то, от битката. Это же тоже важно ведь хорошо все понятно отлично продолжаем то есть вот это вот очень важный момент и поэтому еще раз а если вы планируете торговать в долгосрок там 5 месяцев там год и так далее вообще не стесняясь пополняйте и забирайте свой бонус это сегодня ночью закончится в 12 часов по лондону Эта лоха закончится то есть после 12 все пополнения которые идут 100 пополнил на, на, на, начислиться вам вот столько а, где это у меня? А, нет, это не тот. 100 пополнил, начислится 110 после сегодняшней ночи. Сегодня еще начисляется 150. То есть сейчас вот этот бонус, он до сегодняшнего дня включен именно до конца. Поэтому, если вы еще думаете, или кто-то из ваших клиентов думает, самое время уже принимать решение и делать пополнение. То есть все, завтра это уже заканчивается, завтра мы переходим в обычный стандартный режим работы. То есть обычный стандартный режим работы выглядит вот таким образом. А вот партнеры сообщества в частности бизнес легко тут уже зависит от того кто вы. то есть если у вас старт то у вас 19 процентов комиссия если у вас basic то у вас 18 процентов комиссия если у вас VIP, то это 15 процентов комиссия то есть у вас уже изначально ну, как очень, ну, очень нормально все выглядит Окей, эм, идем дальше то есть это это стандартные э, были цифры так по э, здесь я думаю по пополнению я а, сейчас я быстренько построю, чтобы еще какие вопросы написали. Я вообще поддержку так ничего не решили. Ой, сюда в личку это не пишите, Юль, ну а то вы же понимаете, это же ваши личные данные, зачем вы им адрес сюда. Вы просто в группе найдите Татьяну, наверное, и Татьяне там, отправьте втихаря там в личку, и она вам поможет. Ну. Точно, точно решится, прям, можете быть на 1000% процентов ну, спокойными. То есть это точно решится. Так, получается, биткоины, которые я положу на крылья, это уйдет на погашение комиссии. Торговать я не могу на них. Вы на них не можете торговать. Это ваш гарантийный... Вот очень хорошо, что вы спросили, это биток. Кстати, к вам так легко обращаться биток. То есть я, мне даже знакомо это слово. Смотрите. Это ваш гарантийный депозит, что вы гарантируете сервису, что вы будете платить комиссии. Сервис видит, сколько вы проторговали в плюс, и он с вас с этого снимает. То есть на эту сумму вы не торгуете. Да, Очень правильный вопрос. И поэтому, обратите внимание, я же специально нарисовал. С одной стороны у нас Binance. Вот, давайте вот красным выделим. С одной стороны у нас Binance. Это вот, вообще не красный получился. Давайте, вот, с одной стороны, у нас есть Binance, и здесь у вас торговый депозит. А вот здесь у вас гарантийный депозит. Сколько ложить, зависит от того, сколько вы торгуете. То есть, если вы планируете поторговать месяц-два, больше 50 даже не надо ложить. То есть, ну, вам вот на таком маленьком депозите этого хватит. Если вы торгуете вот здесь, вот, ну вам точно не хватит полтинника. То есть, ну, там ну явно будет больше расход. Ну, поэтому можете загружать там ну 200-300 долларов сразу же. То есть это ну, как нормально, то есть вам на месяц должно хватить. Да? Вот. А если вы с десяткой торгуете, ну сами посчитайте сколько вам закидывается, но ну, с десяткой торгуете ну штуку выложите но ну, это нормально то есть вы можете по 100 докидывать но в какой-то момент вы приобретете ну как доверие к этому сервису и зачем вам нервничать у вас хватит там депозит или нет ну зачем ну просто пополняйте заранее все вы уж торгуете то есть сервис уже здесь поэтому здесь вы сами определяете то есть как хотите пробовать Полтинник. Хотите уже точно принять решение будет торговать, но хотя бы сотку пополнять. Сейчас очень бонус, это хороший. Используйте просто эту возможность.